Ну что, господа, пришло время разбирать эту коробочку. Это у нас НС-2... Пескоструй. Вы видели, в принципе, как мы ходили по магазину, выбирали себе пескоструйку эту. Подсказка будет сейчас выплывет. Плюс ко всему мы еще купили а, мойку, катушку. Короче, мы там кучу всего понабрали. Мы из тех мужчин, которых нельзя посылать в магазин с деньгами. А если их нет, то мы их найдем. Да, кстати, забыл представиться. Меня зовут Патрик. И вы на канале GlobusMotor. Распакуем, посмотрим, что это у нас. Такое. пескоструйная камера ns2 а вы пока наблюдаете можете написать какой-нибудь комментарий нам это будет приятно о лампа не раздавить бы всасывающий песок комплект из 1 2 из пяти пленок защитных чтобы не убивать стекло Две перчатки. Нижняя сетка, на котором будут лежать детали. Да, я много обзоров посмотрел по этой камере, но я не нашел нормального обзора, как она работает. Крышка. Кстати, мы взяли именно фронтальные загрузки, потому что боковая загрузка нам не очень удобна, у нас очень мало места. Боковая стенка а, нижнего, как это назвать, воронки. Вторая боковая стенка. Это передние и задние стенки. Все пронумеровано, везде стоят буквы. К, G, для того, чтобы по а, инструкции все это дело собрать. Я смотрел одного э, автора, который собирал такую пескоструйку, и у него там получилось, что он там неправильно что-то собрал. Ну, я думаю, вы найдете это где-нибудь на просторах Ютуба. А я сейчас просто быстро ее соберу, на камеру снимать это не буду. И просто покажу, как она работает. У нас есть аргоновый сварочный аппарат. Любой аргончик скажет, что песок ни в коем случае, но к нам приезжают, например, люди, у которых, например, крышка двигателя, она в краске. Какие-то э, сложные детали, где застряла краска, вычищать не очень удобно фрезой. Поэтому здесь я взял ее для того, чтобы сбил краску, потом прошел со фрезой, подготовил, обезжирил, заварил. Вот примерно вот для этих целей я взял. Ну, можно было взять и меньше, но сюда я так подозреваю, что можно даже запихнуть мотоколесо. Давайте сейчас я ее соберу. Ну, примерно как-то так я ее собрал. Стоит на месте, не шатается. Сюда еще надо поставить на фум-ленту быстросъем. Внизу закрыть слив песка. Сейчас подключу свет. Честно, не знаю, зачем была придумана вот такая вот штука здесь. Ну, типа, можно было как бы блок расположить где-нибудь внутри. Здесь как бы хватает места. То ли они переживали, что блок типа сгорит, можно поменять, наверное, я не знаю. Но здесь все включение происходит исключительно только вот, только свет. Вот ее вот, вот, типа вот, все, типа, типа она включена. То есть, ну блин, зачем вот этот вот большой, вот, ну как бы это такое. Заглушку я так и не понял, почему здесь есть какие-то отверстия Вот пылесос. Может быть, переходник какой-то, я не совсем понял, но вот примерно как-то так. Сейчас я туда подключу воздух, насыплю песка, только надо закрыть. И попробуем что-нибудь, что-нибудь такое изобразить. На время полдевятого, сколько там примерно написано сейчас, за сколько я ее собрал. Собирал, особо не торопился, спокойно, там вот это что-то надо, там ага, музыку включил себе, там какие-то видосики. И спокойненько, аккуратно собирал. Честно, думал, что я буду собирать ее, наверное, до завтра, до самого утра. Вот. Но как бы вроде все быстро, все нормально. Не герметизировал ничего, здесь уплотнителей много. Я думаю, что сначала нужно включить, попробовать поработать. Где-то пыль, где-то будет проходить, уже можно будет герметиком все это дело промазать. Ну, давайте я вам сейчас проведу такой мини-обзор, что она из себя представляет. Вот она, камера сама по себе. Здесь. но ну, я думаю, и те, кто собирает ее, разберется, потому что мануал вполне понятен. Все понятно, куда чего. Самое главное не перепутать стенки, потому что у некоторых авторов, у них там стенки были перепутаны. Трубка, которая идет как захват, она почему-то была с другой стороны, вот стой. Сопло стоит здесь четверка. Я поставил минималку. Свет, лампочка. Вот так вот оно все это дело выглядит. Вот такая вот здоровая бандура. Сейчас закрою здесь отверстие. Высыпное, сливное, как правильно, не знаю. Я не знаю, не совсем понимаю, правильно ли я здесь собрал. Но будем посмотреть. Мне осталось сюда поставить еще быстросъем, подключить воздух. У меня, наверное, впервые осталось столько запчастей. То есть, учитывая, что я здесь сделал все, кроме быстросъема, 7 винтов, 5 гаек, и у меня осталась еще целая бухта вот такой вот ленты, которая, типа, должна была быть вот здесь полностью, при том, что я вот такую белую закинул дважды в какое-то место, потому что был перекос. Но то есть запчастей было лишних много. Моим критерием выбора конкретно этой модели между той, которая есть поменьше, не помню, NS1 она, кажется, называется, фронтальная загрузка, это для меня важно. Та, которая меньше, конус у нее слишком мал. Мне кажется, что все-таки песок ссыпаться будет не, вот под меньшим углом не так обильно, как, например, здесь. То здесь, например, песок ссыпался, там его немножко воздухом подул, он под своим весом с помощью притяжения земли сам ссыпался. А тут получается, мне кажется, что когда угол не очень крутой, то он будет оседать на стенках и как бы нехотя будет сыпаться вниз. А внизу у нас находится как раз выкачка того самого песка, то есть приемник, пескоприемник, если хотите. Так, ну что, закручиваю здесь. Будем пробовать подключать. Ну, как-то так. Сейчас включу компрессор. Пока насыплю песок. Ну, вы знаете, я тут стою, читаю. Размер подаваемого абразива должен быть 0,2-0,4 мм. У меня абразив 0,1-0,6 мм. Абразив должен заполнять 1,4-1,2 объема раструба под решеткой. Не пересыпайте. То есть, как бы, не рекомендуется... А, ну 18 килограмм, а у меня всего лишь 10. То есть, короче говоря, в идеале купить, конечно, еще одно ведро. Но сначала я это ведро попробую. Попробую, как оно вообще. А, потому что я не знаю, насколько оно хорошо или плохо. Я купил именно вот такой вот песок NS-16SC. Вот такая вот красота блестящая. Похоже очень сильно на уголь. Непонятно вообще, что это. Но посмотрим, как оно себя с Мне больше интересно. Потому что мне как бы нужно это под алюминий. Давайте засыпать. Самое главное, люк закрыть. Пыль уже пошла. Ну да, кстати, он заполняет. Идея должно быть... О, этого ведра должно хватить. Думал, ведро это будет где-нибудь на донышке. Для примера, вот такая вот есть деталь, на которую я навариваю ухо. Вот краска мешает сварке, да. И вот из вот, вот этих вот отлива мне нужно убрать краску, чтобы во время сварки она мне не мешала и не скатывалась в шов, и не загрязняла, и не было, чтобы портом и так далее. То есть мне приходится вот отсюда все это дело вытаскивать. Чтобы этим не заниматься, я как бы хотел взять себе пескострую, чтобы просто чисто убирать краску, ржавчину, где-то какие-то, ну, не на алюминии, естественно, окислы какие-то, то есть, ну, чтобы не щеткой тереть, а попробовать пескоструем. Давайте сейчас попробуем вот эту деталь запихнуть. Я немножко попробую снять краску, посмотрим, что из этого получится и скажу свои какие-то мнения. Да, кто видел ролик про вот эту вот машину, либо кто не видел, я уже говорил, что в описании под видео есть ссылка. Я вытаскиваю шланг, перетаскиваю его вот сюда. Что-то там уже шипит. Это нехорошо. А, сейчас я ее уберу. Точно я вот этот вот соединение, сочленение вот это вот я не перепаковал. Вернее, не паковал, я его сейчас перепаковал. Здесь вроде все было нормально, а дуло именно вот между вот этими резьбами. Но это все фигня. Все вроде работает, попробуем. Вот. Сейчас вот эту деталь туда положил. Ну что, приступим. не, -а, не работает. То ли песок тяжелый, то ли я что-то собрал неправильно. Песок не идет. Как бы оно идет, но очень-очень мелко. Я решил поменять сопло, потому что здесь по умолчанию в априори стояла пятерка. А я поставил четверку, типа, чтобы меньше сопло, чтобы более там крохотно было это все. Нафиг не нужно было. Оставил пятерку, потому что здесь, видимо, очень толстая фракция. Не знаю, она же крупнее, чем песок. И сейчас вы увидите, что получается. Ой, как делает, ля. Ля какая. Вот ради вот этого, вот этих вот мест. Вот видите, то что места вот эти вот. Ради вот этих мест. Да, там чувствуется, надувается вся. Она вся прям надувается, эта камера, потому что ей нужен выход. Я сейчас чуть попозже покажу, что я имею в виду. То есть камеру вот так вот раздувает все. Вот получается. Нахреначит. Ну, нормально, что. Теперь, по крайней мере, можно будет. Вот так вот это все. Рад ли я? Да, конечно же, рад. Неимоверно рад. Я наконец-таки все-таки мы ее заполучили. Я нереально рад о том, что у нас есть пескоструйка. А, скорее всего, поставим мы ее куда-нибудь вот туда, на второй этаж. Да, кстати, по поводу того, что ее раздувает, вот то, что, то, о чем я говорил, сейчас покажу. Видите ее? Прям шевелит ее все. А ее прям раздувает все. То есть, в любом случае, здесь нужно будет делать какую-то вытяжку. Скорее всего, здесь просто я зря закрыл, но с другой стороны, тогда отсюда будет идти вся пыль. Здесь тоже я закрыл. Я думаю, что здесь потом поставим циклон. А, ну, может, даже самодельный можно купить, они там не очень дорогие, чтобы все это дело вытягивало через вот эту вытяжку и вот куда-нибудь вот туда вот. То есть, вытяжка есть, циклон. А песок остается в циклоне и просто не пылесос, а вот эта вытяжка, и прям туда это все дело вытягивает, и шикарно. И тут не будет много пыли. Короче, я доволен. А, я же, нет, на самом деле я доволен и рад, то, что зашли мы все-таки в Норберг, но туда я больше не пойду, потому что, блин, ну там сразу можно кучу денег, вот всю миллиарды, миллиарды, заходишь и такой, наверное, это твой рай. Не все, ну да. При... Первые работы, вот смотрите, пыль уже выскакивает, вот она. Вот он еще один, вот, то есть как бы сюда нужно ставить пылесос, либо что-то вытяжку какую-нибудь, потому что он прям реально весь надувается. То есть если сделать здесь э, вытяжку, там либо здесь, например, да, там пылесос какой-нибудь, поставить циклон, чтобы в циклон вся пыль слетала, а потом все это дело в пылесос там, либо куда в вытяжку. Тогда будет нормально. Сейчас оно получается избыточное, то есть он прям давится всех щелей, то есть важно здесь создать нормальное атмосферное давление и будет, в принципе, нормально работать. Ну, как бы докапываться можно и до столба, вот здесь вот получается видно пыль, да. Вот эту пыль я уже показывал здесь, пылинки вот они выскакивают. Но не могу сказать, что прямо вся вот, вот коптильная здесь. Какой-то прям пыли сборника, какого-то нет. Но где-то выскакивает. Я думаю, это в принципе, в принципе решабельно. Покупайте инструмент, покупайте станки, делайте, зарабатывайте в ваше удовольствие. Я думаю, что индустриальный бум грядет. И скоро те, кто работает руками, снова будут, так скажем, на коне. Давай, настроили пескострую, давай И какая красота Хоть первое колесо переделывай И ля, ля. У нас есть отличный пескоструй Потому что надо было читать мануал А там на нем написано Нужно ставить меньше давления А мы поставили 10 бар А нужно было поставить 5,5 Веня вот мануали, мануалист прочитал Это Веня переделывает вчерашнее колесо Баллончиковый окрас. Видал? Вот так вот. Чик-чик. 220 пришел. И тут такие лампочки. Опа. Опа. Джж, вообще огонь. Тут так ярко. Вот туда наверх мы запихнули пескоструй. Сейчас буду делать для него циклон. Циклон я буду делать при помощи вот этой вытяжки, которая у нас идет вот туда. И, соответственно, циклон из чего бы можно было сделать? Да просто из простой обычной бочки. У нас, к сожалению, бочки только красные. И то я все отдавал друзьям, знакомым. И намутил вот такую синюю. Ну вот красотка же, да, красотка. В такой же цвет, примерно, такой же. Вот там синий, тут синий. Так вот, что я здесь делаю? Я беру обычную бочку. Сейчас я ее надрезаю для того, чтобы у меня была крышка. Собственно, я практически ее надрезал. А болгарку использовать не стал. Я использовал вот такую вот пилку метаба. Это сабельная пила. Потихонечку, аккуратненько вот здесь вот по краешку прошелся. Здесь сделаю одно отверстие и по центру сделаю второе отверстие. Одно отверстие будет всасывающим для того, чтобы по стенкам песок оставался, а по центру будет выкачивающий, высасывающий. Мы использовали вот эту вот бандурину напрямую, когда она стояла еще здесь внизу. этот пескоструйка, вернее она стояла вот тут. Ну, пока пробовали, сюда напихивается очень много песка. То есть я думаю, что там сейчас... Ну вот по всей вот этой вот трубе, наверное, 300 грамм 300 песка точно распространено. Поэтому для того, чтобы не терять, песок будет оседать весь внизу вместе со всей пылью. Потом его можно будет просто взять, открыть крышку, спокойненько снова высыпать туда. И будет красота. Продолжаем. Я думаю, эта информация будет полезна тем, кто хочет сделать себе циклон. А вот из простой бочки а-ля 60 литров. А на фирму не обращайте внимания я здесь сделал специальную отметку как она была эта крышка потому что у меня рез получился не везде ровный но почему я сделал именно такой рез почему не сверху вот здесь кантик не снял потому что мне нужно чтобы крышка закрывалась плотно и вакуумом все это дело прижималось. вот собственно я вот только что ее отрезал вот такая вот бочка здесь внутри находятся еще остатки масла которые тут были Собственно, вот здесь она запаивается Какие-то герметики или резинки, скорее всего, здесь есть Это все потом вырежется Потом это все дело вот так вот ставится Может быть, здесь делаю вот такие вот зажимки Может быть, нет Но а, здесь вот будет отверстие Я еще не знаю, какую трубу я сюда поставлю И здесь, соответственно, второе Одна труба будет направляться на стенку Чтобы циклон, получается, направлял а, весь песок и всю пыль на дно, а здесь получается будет выкачивать, то есть, ну я естественно это подглядел где-то в интернете но там делают из пластиковых бочек, я взял вот такую железную бочку и решил сделать из бочки, чтобы ее не вжимало вакуумом, то есть ну не всасывала, так скажем, даже если будет какая-то нагрузка. Я буду пользоваться не пылесосом, а вытяжкой. Сейчас вы все это увидите. Просто такие вот емкости тоже там аляна на 40-50 литров в каком-нибудь леруа будут стоить там тоже порядка 500-700 рублей. Я не знаю, я просто где подглядел, там ребята говорили, что за 500 рублей можно сделать. Эту бочку я взял, нашел на халяву бесплатно. Я просто намутил эту бочку. Если у вас будет варить намутить такую бочку, почему нет? То есть как бы это лучше, чем, я думаю, пластиковое ведро или емкость какая-то. А есть если вы хотите намутить такую бочку, но вы не знаете, где это можно сделать, просто приходите в любой автосервис, там где меняют масла, я думаю, что эту бочку там у ребят можно купить там, типа а по цене металлолома, может быть чуть дороже, но даже если 500 рублей, это лучше, чем пластик, который вот так вот сжимается. Ну что, давайте заценим, что у меня получилось. Вот на пескоструйная камера. Мы сейчас на втором этаже. Вот такую бандуру я собрал. Потом здесь еще будут такие скобки, три или четыре штуки, чтобы прижимать крышку. Но она вроде как под своим вакуумом вроде держится. Включаем эту халабуду. И давайте проверим, что оно такое. Вроде как бы вот я его отключил, как бы ну такое, да? И вот он вроде всасывает. То есть я вот видите, вот я держу. Опа. Воздух пошел. То есть, по идее, сейчас должно быть все гуд. Как я не знаю, рассказывал или нет, уже давно пишу это видео. Сделал себе вот такую лампу и вот такую лампу, короче, доработал. Сделал здесь по 220. Вот, и вывел все это дело на розетку. То есть, без всяких блоков питания. И вот таким вот образом. Укладываю сейчас деталь и попробую ее немножко отпесать, еще из этого получится. Погнали. Сюда потом просто обычное стекло поставлю, чтобы не затиралась эту пленку. Уберу к чертям. Да, на то ведро вот такие бы штуки поставить, чтобы можно было прижимать. Так, ну что, посмотрим, как оно все это работает. Вот у нас старая дуга, мы ее будем перекрашивать. И вот так вот. Главное, чтобы не было пыли. Я сейчас смотрю на пыль, которая должна выкачиваться вот туда. Ну вот, я чуть-чуть поработал. Открываю. Здесь, в принципе, пыли практически нет. И все, как мы любим. А, там бы немножко надо, наверное, песок раскидать, потому что он... Все-таки он... А, ну, короче, подкидывать надо его. А так вроде пыли нет. Нормально тянет вроде все. Здесь давит, здесь всасывает. Ну, красота. Сейчас посмотрю. У меня не очень на сильно пискоструется, если честно. Вот а, Сейчас буду пробовать. Я просто уже не буду видео забивать этим делом. Краска еще какая-то непонятная. А, тут еще... А, она как резиновая краска. Вот в чем вопрос из что резина. Но здесь просто аппарат не очень мощный, сейчас его подстроим. Наверное, заключительная часть, так как вы видели, я сделал вот такой вот цвет, Сделал через тройник обдувочный пистолет, вот такой дешманский, взял самый обычный. Вот он здесь работает, все на хомуты, то есть через тройничок вывел, все красиво. Сейчас буду делать вот такой вот, я кубик сварил из нержавейки и буду пробовать пескоструить, чтобы, короче, вы сейчас сами все увидите. Для чего сделал пистолет внутри? Вот так вот, во-первых, обдувать деталь. Во-вторых, вот так вот взял и почистил здесь. Я нанес наклейки специально для того, чтобы оставить... Сейчас достанем нашу деталь. Вытяжка также работает, она да, скулит. Как-то вот таким вот образом все это сделано. Там, соответственно, собирается песочек, который можно потом все это дело высыпать сюда. И красота и вот этим обдувочным пистолетом еще очень удобно а, просто со стенок скидывать песок который там воронка образуется в любом случае но ну, это как бы физика а, песок хуже ссыпается еще хочу попробовать в этой пескоструйке оксид алюминия белый да? то есть а после этого песка который а, он сильно вкрапляется в алюминий в, в мягкий металл и когда его варишь он начинает пузырить и неприятно вариться. А, Мое мнение, что нужно попробовать оксид алюминия. Он немножко мягче по составу, но мне нужна деликатная разделка. Чисто снять немножко краску, не сильно его матировать, А для того, чтобы снять краску и спокойненько а, потом все это дело можно было обварить. В принципе, для этих целей я и брал а, пескоструй. Но я думаю, что скорее всего мы не будем этим заморачиваться. Но я, может быть, попробую, может нет. Но об этом вы узнаете уже потом на канале. Если вдруг подпишетесь, оставите комментарий, поставите лайк. Я пойму, что это интересно людям, и, может быть, потом засниму еще видос про этот пескоструй. Какие-то, если вопросы будут, пишите, звоните. С вами Патрик, канал Мото. Пока-пока. Ну, вот такое вот получилось. И оно не царапается. На ней был наклеен винил, и поверх нее было сделана пескоструйка.